Очередные черные слаломки на ворске тесте, мне неизвестные, и поехали посмотрим, как они едут. Здравствуйте, черные слаломки. Не знаю, что такое, врать не буду, даже догадываться не собираюсь. По проезду очень простая лыжа, читаемая, предсказуемая, и, наверное, где-то хорошая для определенного круга людей. Лыжа такая с очень задушной спортивной динамикой, с очень мягким носком. За счет этого, как известно, все понятно. Легкий вход в поворот, малый радиус, все как надо. Серединка жестенькая и хорошо все держится. Лыжа абсолютно лояльна к точности продольной работы. Вот чем она мне понравилась, тем, что вообще вот новички forever называется. Вот, совершать ошибки вообще все можно. То есть можно заходить с носка, можно заходить с задника. <плевать>, Плевать, задник реально давится, проваливается и можете в принципе вообще поворачивать чисто на задниках, на задней стойке ничего не будет. Другой вопрос, вы себе как бы технику вкатаете, будьте здрасте какую, и потом ее фиг чем выправишь но как бы это другой вопрос, сейчас о лыжах, а не о технике вашей да? вот, на разгрузке лыжа прекрасно поворачивает вообще в центральной стойке, пожалуйста перекидывайте их вправо лево и фигачите вообще чистый такой декоративный карвинг без всякой агрессии, вообще отлично работает вот, мне лично не понравилось то, что мне нет динамики и она вообще, как бы, вообще, то есть, в моем понимании, сел, это как бы вот такая динамичная лыжа, которую ты так раз, она тебя раз обратно выкинула. Да, и ты так в новый поворот. Нет, это вот какой-то такой рельсовый вариант, такой декоративный декор карвин короткого поворота. Очень все легко, очень все стабильно, мягко и комфортно. То есть лыжа, в которой составляющая комфорта, она какая-то такая реально такая, серьезная. То есть, вот, на мой взгляд, аудитория этих лыж это начинающие лыжники который жаждет простоты катания, короткого поворота для контроля и ненапряжности какой-то, да, и при этом комфортности, чтобы и ноги не убивать, и лыжа была лояльна к разбитому там и какому-то еще убитому склону, чтобы ты вот целый день мог откататься и при этом вечеру еще на дискотеку. Вот, либо какие-то люди, может быть, к возрасте, которые тоже хотят хорошо, но уже как бы силы не те, и, да и в общем-то не надо, и зачем-то, как бы не царское это дело, там гоняться на перегонки, то есть вот четко вот, вот так, чик-чик-чик, спокойненько. Вот такая вот комфорт-стайл, короткорадиусная лыжа, которая при этом еще и в принципе, ну то есть в ней есть вот от зачатки качества, то есть понятно, что она такая, ух, добротная, нормальная, все с ней вроде ничего, едет качественно, все хорошо. Нареканий, в общем-то, статистически у меня к ней только одно, то что она вот... Мало динамично, мало душевно, мало стрелючая. Вот, если вам это не надо, то все остальное у нее хорошо. Во все остальное она получила хорошие оценки, и, и, и в принципе, с ней все прекрасно. Все. Пойду за следующий, чтобы не пропустить, Подписывайтесь, лайки. Пока.